Я вам исполню песню, которая посвящена царским дочерям Ольге, Татьяне, Марии Анастасии. Песня называется «Просто. Четырьмя заглавными буквами». Именно так, как они подписывали всегда поздравления и открытки своему любимому отцу, государю и государине, матери. «Отма. Стихи и музыка мои». Древнерусских икон свята хранятся В трепетном сердце Буквы начальные Ваших имен Смотрите прямо Кровь и ясно русским святым, Воплощением мечты, ангелом быть на России опасно, здесь не выносят такой чистоты, а вам быть на России опасно, Здесь не выносят такой чистоты. Вы с православным царем победили, Божьих святых. Покорив высоту В белых одеждах при жизни ходили В алых хитонах предстали Христу В белых одеждах при жизни ходили Тотах предстали Христу, очи криницы, лики без страстия, лили эти не тронь, не сорви, Ольга, Татьяна, Машень. Настя, плод небывалой царской любви. Мечность Господнюю впала, как Волга, Девичьей жертвенной жизнью святой. Первая царская огница Ольга Светит Руси. Путеводной звездой Взор опуская, краса не смеяна, Бога молила Россию спасать Сон Батти Царевна Татьяна только рублеву твой образ писать срезана жизни молодой литургия льют водопадам на плечи волосы. Это святая царевна Мария, Символ блинной русской красы. Должен был я за грехи свои злые сгибать. Навек в присподнем огне Жертва вечерняя Анастасия Ты помолилась Христу обо мне водом призрачно счастье, под небосводом храм на крови. Ольга, Татьяна, Машенька, Настя, мы недостойны. Божье прощение, отма нетленные мощи в зале, отма отпадшему миру отмщение, что Бог отец уготовал. Земле. Отма апостольской силой Петровой Грозно поправ ритуальную смерть над искупительной Царской Голговой Звезд адамантами Паяна на твердь Над искупительной Царской Голговой Звезд адамантами в Полянах в